В прошлый раз мы с вами говорили о тотальной деятельности сознания, вот, что означает быть всегда в процессе выполнения любой работы, в процессе выполнения любой деятельности. Это позволяет нам находиться в реальном моменте времени, здесь и сейчас. То есть не пропускать на входе те импульсы, которые обязывают нас или, ну, как бы, ввергают нас в механистическое поведение. Мы же привыкли отвечать на все импульсы, возражения извне, чисто механистически. То вот этой механистической работы, механистических ответов на все у нас входящее быть просто не должно. Для этого мы должны быть тотально бдительны. То есть видеть все, что у нас входит, и сознательно, сказать, реагируя на это, отвечать, то есть ничего не должно совершаться механически. Еще мы с вами говорили, что э, тотальная бдительность сознания это э, то, что э, позволяет нам не впускать крайне деструктивные вибрации гнева и раздражения. Не будучи бдительными, мы с вами будем автоматически пропускать на входе раздражение и гнев, а эти самые вибрации гнева и раздражения по сути, способны раздеть, особенно начинающих, ищущих, в общем-то, буквально до основания. По сути, вот все духовные наработки способны в течение нескольких минут в упасть до минимальной отметки. Я думаю, что вы в своей практике уже с этим встречались, наверное, да, как только удастся вот, хорошенько погневаться. Причем раздражение э, на самих себя это та же форма раздражения, неважно на кого вы раздражаете оно еще более пагубно, потому что оно пагубно влияет еще на окружающих. Если вы с окружающим поискать, э, в раздражении пребываете и раздражаетесь один на другой, то э, молча, тихо раздражаясь на себя, возражаете, в общем-то, атмосферу. Если это в семье происходит, то это очень пагубно влияет на ваших близких. Помните всегда об этом. И начали с вами разговор мы о сознательной дисциплине. Вот. Говоря о том, что необходимо соблюдать абсолютную ровность во всех ситуациях, в любых ситуациях, в которых вы ввергаетесь в жизни. Бывает много ситуаций. Вот. Ну, если обычный витальный человек будет где-то шумно радоваться, или скорбеть и расстраиваться по каким-то там вопросам, привычно радоваться и привычно скорбеть и э, сокрушаться, то ваша задача, ну, держать сознание ровным, поскольку не шумная радость, не э, глубокая скорбь, не, э, сказать, сожаление о чем то ни в коей мере не меняет ситуацию, в которой вы попадаете, и уж никак не э, позитивно не влияет на ваше внутреннее состояние, напротив, то, есть, -то разрушая ваши, опять-таки, духовные наработки. То есть сохранять сознание ровным это очень важная вещь вот, во всех ситуациях, в которых бы вы не оказывались. Ровное сознание это сознание, которое опять-таки пребывает в реальном моменте времени. И э, в состоянии ровности вы способны э, очень быстро решить э, те проблемы, которые в состоянии отчаяния или э, вот такой шумной радости э, вы не сможете решить абсолютно правильно и своевременно. Вот это надо понимать что ровность не есть равнодушие. Многие говорят, что если я буду ровным, то я буду равнодушным. Это совершенно разная вещь. Равнодушие это ну, в общем состояние такого витального наплевательства на все. А коли вы следуете путем сознательной эволюции, у вас есть сердечные стремления, то вы никак не можете быть равнодушным. Вы ищущий. Вы человек, который выбрал для себя главное. А посему равнодушным и просто быть не может. Хотя вот эта ровность кажется для некоторых неким равнодушным. Если раньше я охал по поводу какого-то несчастного случая, который видел по телевидению, то теперь я не охую и ни, охаю, ни охаю. Наверное, это не равнодушие, а понимание вот того, что происходит, что то, что происходит в нашей жизни фактически, если мы на все это будем реагировать так шумно и бурно, то это не позволит нам стать другими всегда находятся те кто шумно и бодно реагирует всегда найдутся защитники обездоленных и слабых а наша задача в общем-то выйти на тот самый уровень сознания который позволит глобально защитить себя и других и преобразовать в общем-то окружающий мир это гораздо важнее чем распылять себя по мелочам в каком витальном э -э -э плане сознания я думаю что это тоже ясно да вот. Мы говорим о том, что не следует скучать, потому что люди, в общем-то, ну, типичное состояние людей, это скука. От скуки что люди делают? Смотрят телевизор, болтают, там Бог знает о чем со своими друзьями и соседями, читают бульварную литературу, вообще распуляют себя вовне. Потому что вот то, чем занимаются люди, в основном они занимаются этим от скуки. Если у вас есть главное дело жизни. Если вы выбрали этот путь, то у вас просто нет времени для того, чтобы скучать. И вы просто быть не У вас всегда есть то, что вам нужно делать. Есть всегда вещи, которые, ну, вы можете, которыми вы можете занять свое свободное время. То есть, если вы скучаете, то у вас что-то не так. Либо у вас стремление слабое, либо вы, в общем-то, спустя рукава работаете вот в этом направлении. Мы с вами долго говорили и на этом закончили, о печатных источниках. Что же нужно читать, какую литературу нужно выбирать, для того, чтобы не повредить вот тому новому сознанию, которое в вас входит, для того, чтобы не вызвать, не вызывать сомнений, не вызывать ну, каких-то неприятных ассоциаций в собственном сознании той самой литературы, которая способна вам повредить, особенно на первых этапах работы на пути. То есть мы рекомендовали вам чистые источники, родниковые источники истины. Та литература, которая вам не повредит, мы с вами говорили о медитативном чтении, мы с вами говорили о медитативном слушании чем вы, я надеюсь, занимаетесь, когда мы с вами говорим. И о медитативном переписывании текстов. То есть медитативное переписывание текста – это замечательная форма медитативной работы. И если она, эта форма работы где-то у вами реализуется перед сном, где-то за полчаса или за час до сна, если вы выкроете время для того, чтобы медитативно переписывать, чистый родниковый источник а потом сомгнете глаза еще на кончик носа то вообще ночное время ночное время вечернее время будет вами максимально использовать это относительно тихое время да? потому что днем все-таки суета но мы с вами говорили что активная медитация в свободное от суеты время способна так сказать, вас подвинуть вперед что сам труд выполнение любой работы в реальном времени это тоже медитативное занятие а вот если на ночь вы вот так глобально займетесь медитативным переписыванием и еще, так сказать, запустите процесс нисхождения энергии путем ленивой медитации, то это будет совершенно замечательно. То есть большая часть ночи будет у Вами продуктивно использована использование для Вашего духовного развития. На этом мы с вами закончили в прошлый раз, а сегодня продолжим разговор о сознательной дисциплине. Мы с вами говорили, что очень важна эта часть сознательной дисциплины, поскольку человек, который ну, решил заниматься духовной работой, решил стать на путь сознательной эволюции и не, перес, и не пытающийся перестроить свою жизнь повседневную он ничего не добьется потому что в общем то повседневная жизнь определяет наше с вами вообще бытие да? если повседневная жизнь вот, то наше поведение в быту не будет перестроенным в направлении сознательной дисциплины то все наши медитативные практики молитвенные практики там, чтение литературы все это будет впустую вот мы говорим о сознательной дисциплине именно вот в то самое время когда мы просто живем когда мы просто существуем Понятно, да, наверное? Вот это время должно быть позитивно использовано и э, трансформировано вот в русле той самой работы, которую мы выбрали как главную работу. Значит, очень важным аспектом сознательной дисциплины является контроль за попытками стать на осуждение людей за их слова и поступки. Мы Очень часто автоматически, буквально, Увидев что-то в человеке, вот для нас, так сказать, ну, как бы неприглядное, вот, или увидев ну, какие-то поступки, которые нам не нравятся, мгновенно ну, выступаем ну, с открытым или внутренним суждением по этому поводу. Так вот это совершенно недопустимо. Потому что для незрелого сознания крайне вредно, в любой форме обсуждать поведение людей. В любой форме. Пусть это справедливо. Ну, объективно справедливо. Но в этим заниматься не должны. Во-первых, во это просто бесполезное занятие. Если вы будете просто обсуждать это. Ну, пустое времяпровождение. А во-вторых, занимая своим пустой проблемой, вы блокируете вот этой энергии. Нисхождение того самого потока который как по бы с вами успели убедиться активно в нас работает и не сходят лишь в те самые моменты в те самые промежутки когда наш ум молчит вот постоянно заниматься суждениями и реагировать на все и вся касающиеся поведения людей обсуждения их поступков, это значит блокировать нисхождение в поток. и в третьих до тех пор пока вам ну, как бы неведомо или не открыты истинные глубинные причины того или иного поступка человека вы просто не имеете никакого права его осуждать не зря иисус очень пристальное внимание обращает на это говорит не судимы, не судите да не судим будете это не только осуждение людей за слова и поступки но и вообще суждение по любому поводу они абсолютно бесполезны до тех пор пока мы не откроем ну как бы истинное сознание вот. И э, с этого момента э, наши отношения к миру вообще кардинально изменится. Вот. И нам станут понятны причины тех или иных э, мотивов, которые побудили человека совершить те или иные поступки. Вот. Они будут абсолютно понятны. Вот. И э, надобность в осуждении просто отпадет. Потому что ничего без причины не бывает. Незрелые сознание всегда ведут себя так. А мы вроде бы как так сказать, осуждая, считаем себя ну, несколько выше. Да? Ну, такая годы поднимается вот я такой правильный а вот люди ведут себя неправильно То есть, вот этот вот момент тоже должен быть нами чтен повторяю что это очень важный аспект сознательной дисциплины разумеется вам может что-то не нравится в людях вот. не нравится но вы должны научиться никак к этому не относиться именно никак, никак. дабы не побуждать в людях в окружающих ненужных эмоций в себе Наверное, тоже понятно, да? Привыкли, делаем это автоматически. Постоянно лепим ярлыки на всех. Но этого делать не стоит. Это крайне вредно. То есть сложно это перестроиться, но тем не менее в течение какого-то времени, если вы практикуете вот эту практику бдительности, то есть без бдительности это не бывает. Вы должны, так сказать, видеть, что у вас позыв осудить кого-то, позыв каким-то образом поговорить на эту тему с кем-то, вот обсудить там, с кем живет Пугачева или там, что там кто-то делать Иногда вот, бывают совершенно невинные, казалось бы, позывы, но вот эти невинные позывы, они очень-очень разрушительные, деструктивные вот, по отношению вот главному делу который мы делаем вот. в лучшем случае э -э, если вы э -э, измените измените свою позицию по отношению вот, э -э, к тому что мы привыкли осуждать когда вы действительно будете понимать причины тех или иных поступков, которые побуждают людей их совершать в лучшем случае вы можете просто констатировать факт как ваш человек совершил то-то то то, то, -то. Ну, нелицеприятное но никак к этому опять-таки не относиться вот. когда же у вас возникает даже к импульс к осуждению, то того уже другой человек если вы этих импульсов у вас этого импульса не возникает то и вас естественно никто осуждать не будет вы будете человеком который не фонит который не оказывает на людей на окружающих раздражающего такого влияния вот обычно даже если человек ну, не высказал да, что-то, а вот ну, на лице всегда написано, в глазах это есть, да, то нежелательный фон сразу возникает вокруг. То есть человек мгновенно на кого-то на кого это направлен, он тоже реагирует. Вот тонкий мир, он очень вот такой, и мы постоянно колышем вот эту атмосферу, постоянно она колеблется. Нам нужна ровность. Нам нужна ровность. Это не мелочь. Потому что вообще мелочей в этой работе нет, поэтому не зря мы говорим серьезно и глубоко вот о кажущихся мелочах. Мы думаем, что главное медитация, мы думаем, что главное там молитва, мы думаем, что главное хорошее питание, здоровый образ жизни, но это далеко не главное. Все в совокупности определяет наше внутреннее состояние, результатирующее, вот, которое должно быть направлено в одном направлении. Значит, очень важный компонент сознательной дисциплины. Это отношение наше к себе и к своим собственным поступкам и мыслям. Каждый к себе как-то относится, да? вот. Совершает какие-то поступки, не всегда лицеприятные, и ну, вырывается, бывает что-то такое, что как бы, требует в нас самих себя осуждения, но тем не менее мы должны правильно к этому относиться вот, с позиции, опять-таки, ну, сознательной эволюции. Зачастую, особенно на начальных этапах работы, мы автоматически по привычке способны совершать поступки, ну, которые ну, можно отнести к разряду условно-греховных. Да? Можем заниматься этими вещами, можем как бы автоматически эти поступки совершать. Вот, однако по этому поводу не стоит сокрушаться. Не стоит заниматься самобичеванием. Поскольку человек, иногда серьезно начинает что-то делать, и вдруг у него что-то вырвалось, он потом строит целые, так сказать, трудностей, осуждает себя каким-то образом, пытается ну, замаливать эти самые грехи, но трагедию делать из этого не нужно. Если вы автоматически что-то совершили, пропустили, вот, так сказать, на входе вот тот самый импульс, который ну, нежелательно абсолютно неадеквательно этой ситуации, то уседно не надо замаливать тот самый грех, который у вас сказать, возник. В мыслях может возник так называемый грех, да вы могли кого-то там осудить, кому-то пожелать там чего-то ну, бывает, да. Потому что есть люди, которые уже половину человечества перевешали, перестреляли, пересажали в тюрьму. Есть такие люди у нас, да. Ну, в мыслях, это не важно, делают они это или не делают. Даем власть, они это сделают мгновенно. Да? не будут разбираться будут просто сажать стрелять и там еще что то делать имеет такие примеры в жизни так вот не надо усердно замаливать эти грехи не надо обращать на них внимание если вы это поняли осознали что этот факт искать вот вас свершился это и будет раскаяние или покаяние то что в общем-то относится к серьезной форме растворения кармических следствий вот этих самых греховных так называемых поступков осознали Однажды, сразу и больше к этому возвращаться не стоит. Потому что если мы постоянно будем возвращаться к таким своим как, поступкам и неприятным делам, как совершенно в прошлом, естественно, в далеком прошлом или в недавнем прошлом, потому что любое обращение это уже в прошлом, да, если мы совершили, мы уже обращаемся к этому. Может быть, это в далеком прошлом мы что-то делали. Вот. Так вот такое чувство, тотальное хроническое чувство греховности, не стоит в себе культивировать. Потому что это эгоистическая форма вот такого греховного эго, что я грешный, дескать, вот такой весь вот ну, в грехах. Что в христианстве очень хорошо культивируется постоянно, понятно, с какой целью, что вы в церковь и постоянно каялись, и считали себя вот рабом Божьим. Иисус не говорил об этом, никакие, говорит, мы не рабы, мы друзья. Я называю, говорит, вас друзьями, а не рабами. Раб тот, который ничего не понимает, которому бестолково внушается какая-то вера или какие-то ритуальные действия. Человек, который понимает, он уже не раб. Человек свободен, он должен стать свободным он имеет весь арсенал средств, чтобы стать свободным. Так вот, вы если вы раскаиваетесь искренне в том, что сказать, у вас э, свершилось где-то или произошло, то не надо заниматься постоянным возвратом к тому, что вы уже осознание поняли. Унынию поддаваться нельзя ни в коем случае, на что уныние это вот один из грехов, кстати, да, если мы говорим, вот смотрим, а да вот подвигаться унынию это тоже грех, вот так называемый. Так что мгновенное осознание факта самого факта вот того, что вы сделали нелестно мгновенное раскаяние вполне достаточно, чтобы нейтрализовать кармические последствия этого события. Осознали и кармический узел не завязан. Если вы это сделали, как бы намеренно, вот что-то намеренно сделали, а потом пытаетесь раскаиваться, то здесь уже вопрос уже другого порядка обучение будет, да, но если это автоматически у вас как бы по привычке выскочило и вы мгновенно осознали, то это замечательно. Вот энергия осознания по словам Кришнамутти, по словам Кришнамутти, и она действительно практика это подтверждается, способна растворять все негативные последствия любых поступок Вот именно энергия осознания, вот. Факт осознания. Это и есть покаяние. Осознание – это факт покаяния. То есть ты внутренне осознаешь этот поступ перед Богом в себе, перед той частицей Божественной, которая в тебе непосредственно присутствует. Не надо ходить никакому так сказать, исповеднику и говорить, вот, каяться греха, покайтесь той части Бога, которая в вас непременно есть. Иначе бы не бесполезно было заниматься вообще той работой, которой мы занимаемся. Поэтому искреннее признание своей неправоты во многом и есть, то есть, то самое внутреннее поколение в храме собственного тела, в храме собственной души. И вот, этим вот этим надо заниматься. Осознали, раскаялись и больше к этому не Вот Как-то Шерев Рабинда заметил, что то, что мы называем пороками, или ну, то, что принято считать пороками, это просто выливание энергии, вот той энергии, которая в нас присутствует, в нерегулируемые каналы. А если мы это осознаем и видим, вот все, что в нас входит, то канал у нас становится регулируемый. То есть мы ничего не выбрасываем вовне, не видя как факт последствий этих поступков. Мы уже не делаем это. Мы уже становимся людьми, которые видят все, что в них входит. И что-то гасится, что-то, так сказать, по возможности как бы минимизируется, но тем не менее мы это видим. Вот. Поэтому нерегулируемые каналы, эти самые энергии, излишки энергии никуда не выливаются. Больше от нас не требуется. Вот. Но коль вовремя не углядели, то прямо смотрим на свет, факт, это есть элемент раскаяния, это есть мгновенное сознание. Так что не зацикливайте свою на этих вещах, потому что возврат в уме к своим грехам и нелицеприятным поступкам – это копание, купание собственной греховности. Есть, есть люди, которые всю жизнь купаются в том, что они когда-то натворили. Вот так это вот такая работа внутри людей имеет место быть. Вот Давайте смотреть, чтобы этого не было. Другое дело, я уже говорила если вы намеренно совершаете какие-то непристойные поступки, а потом картина каетесь, то есть понимаете, вот я сейчас сделаю, вот мне надо сделать, а потом покаясь, то это вещь, в общем-то, абсолютно недопустимая. В этом случае кармическое зло не развязывается, естественно, после этого покаяния. Напротив, как ну, лживое ваше состояние, как то, что непременно становится явным. да Вот есть то тайное которое нам кажется, да, что мы как бы вот, э, в себе э, какую-то тайну несем, она всегда становится явным перед Богом, перед той силой, которая у нас есть. Все ничего мы не можем утаить, если мы уже открыты этой силе, если мы уже работаем в этом направлении. Поэтому не надо врать себе, это все бесполезно, делать вот, это пустое занятие. Я думаю, что вот извечные истины: не убей, не кради, не лги, не при любодействии не злословь, не пьянство не обжорствуй, там не я думаю, что они наверное, всем понятно, и какой человек нормальный, обращать особое внимание, как бы на этом разбирать, все это, по-моему, не имеет смысла. Теперь поговорим об отношении к вещам материального мира. мы живем с вами в материальном мире, и обычно люди очень привязываются к вещам, переживая их под утрату страшно желает что-то приобрести временами и ужасно бояться потерять уже приобретенное из материального мира я говорю вот. так ведет себя человек который вращается преимущественно в поле материального сознания естественно что человеку который стал на путь сознательной эволюции, который продвигается по этому пути привязанность к вещам материального мира, такая болезненная привязанность, включая деньги, мы о них тоже поговорим, сильно мешает выживая в сознании постоянное беспокойство. Вот, в общем-то, мир окружающий соблазн соблазнов таких материальных, и поэтому люди, многие, даже искренне скрипели на путь сознательной эволюции, но по привычке как бы пребывающие в поле материального привычек у нас очень много наработано вот на этом плане сознания на материальном плане сознания испытывают ну, беспокойство и трудности в этой части Вообще к вещам надо относиться правильно что такое правильное отношение к вещам это не впадать в крайности не поощрять накопительство и не пытаться избавиться от всех вещей вот так некоторые это делают да вот. И э, непременно отсекать лишний. Потому что много в нашей жизни есть того, что не необходимо, явно лишнее. И вот это лишнее надо значит, уметь видеть. Уметь видеть то, что лишнее, то, что, так сказать, не имеет существенного значения. Удовлетворяться тем, что имеешь, если нет возможности приобрести. Потому что у нас получается так, на занимают денег, но приобрету там что-то. Вот. Хотя эта вещь абсолютно в общем-то, э, не то, что не нужная. Они важны, и без, ней можно вполне, без нее вполне можно обойтись. Вот. Но мы вот как начинаем рассчитывать, где-то вот пытаться себе убедить, что это необходимо. То есть не нужно на этом зацикливаться. Это, в общем-то, мелочь, честно говоря. Вот. А мы делаем проблемы из тех самых мелочей, которые потом будут нам сильно мешать продвижение по пути. Вот я уже говорил об этом, постоянно сказать, на практике на своем убеждался. Я где йога много об этом говорит. Она говорит о мелочах, как бы не значит но эти мелочи или песчинки могут остановить тот часовой механизм, который нами запущен. Вот эта кажущаяся мелочь может стать серьезной преградой на пути. Чем дальше мы продвигаемся? На первых этапах может быть как-то все э, ну, идет. Так, своим чередом мы чувствуем силу, чувствуем продвижение, но потом, когда начинается тонкая филигранная как бы, обработка нашей души уже более тонкой энергетикой, то эта тонкая энергетика ни в коей мере не совместима вот с какими-то грубыми материальными импульсами, которые у нас имеют место быть, если мы от них не избавимся, если мы их с пониманием не нейтрализуем. Поначалу. Это будет казаться, будет даваться с трудом, вот как бы изменение отношения к вещам материального мира, но со временем, по мере роста вашего сознания, привязанность к вещам материального мира естественным образом будет ослабевать. Это естественно. Вы откроете энергию, она будет идти у вас. То есть это сложно, это, сказать, проблема. Вот я. Помню, что долго я расстраивался там, когда чашка моя там кто-то разобьет, я же там почти трагедии были, вот тогда уже все, и после духовного рождения, или что-то. То есть вот такие мелочи, кажущиеся мелочи, они казались какой-то трагедией такой внутренней, которая способна выбить из колеи. Я пример просто приложу, что это действительно так. Так что вот эти вещи, связанные действительно с материальными. Потерями или приобретениями страстными, э -э желаниями и хотением вот они могут сильно вам мешать. Вот. Главная роль в процессе отработки правной линии поведения по отношению к вещам материального мира будут играть ваши бдительности искренности. Вот. Если вы бдительны по, этому, по отношению то есть, к тому, что у вас входит, то вы будете ловить на входе те импульсы, которые будете сами же развенчивать. Вот я там сокращаюсь, вот я там кому-то завидую, вот я там хочу это. Но не могу это приобрести. по финансовом соображении Все это просто не нужно. То есть люди должны очень четко соизмерять э, свои, сказать, возможности э, своими желаниями. И вот эта балансировка возможностей и желаний, постепенности опять приведет вас к той самой норме отношения с вещами материального мира то есть оно должно быть нормальным нормально что будет что такое нормально мы говорили поэтому по возможности ну, фиксируйте то чувство которое у вас возникает которое вы испытываете при соприкосновении с конкретными вещами конкретных ситуациях. что-то у вас возникнет вот вы посмотрите да как бы внутренний анализ провести. Много ну, ли человек, ты надо из мира вещей, материальных вещей, смотрите, сколько хлама иногда бывает дома. Лишнего хлама никого не нужно. Один раз вещи попользовался, вот скапливается горы гора этого хлама. Вот я от меня сейчас испытываю очень большое облегчение, когда ты от этого хлама освобождаюсь. Вот одно, там, как-то я вынес четыре сумки огромные спортивные книг на помойку, вот той самой советской эпохи, которую никогда никто никогда не откроет, читать никогда не будет, какие-то учебники, какие-то глупости. Вот от книг вот с удовольствием освободился от лишних. Вот. Ну, от многого, от вещей это разное, так сказать, вот бывает на счетный день кто-то откладывает, а вдруг пригодится там? Никогда не пригодится. Вот мы все время так думаем, да, э, что что-то вот нам еще будет. Нужно. Вот есть книги, э, вот допустим, ну где-то два-три десятка книг я наверное поставил Сейчас смотрю сколько книг тебе нужно? Да, совсем немного нужно. Уже ко многому, тому, что раньше как бы ценил и хотел иметь, уже никогда не обратишься просто. Просто понимаешь, что это не нужно, что это уже лишнее. Вот так что поначалу советую избавиться от книжного мусора прежде всего именно книжный мусор вот он тот самый мусор который тогда давлеет вот надо от него избавляться радикально избавляться раз и навсегда начните с этого. значит тонкий мир тот самый мир в который мы ну отойдем или обретем можно взять лишь то что наработали в собственном сердце наш эволюционный опыт вот другого мы собой ничего не возьмем Замечательно, Иисус сказал, помните о том, что вы в этом мире прохожие. Прохожие. Пока ты прохожий, ты пришел, много ли нужно прохожим? Надо накопить эволюционный опыт, сделать максимум того, что мы можем сделать в этом деле. Чем шире и глубже эволюционный опыт, тем более сознательными мы переходим в тонкий мир. А если сумеем уже в этой жизни наработать тонкое вибрационное тело с сохранением индивидуальности, то... Вообще переход в тонкий мир протекает абсолютно безболезненно, с полным сохранением активной памяти и, в общем, то, что действительно максимально мы способны сделать вот в этом воплощении, в этом физическом теле. Так что надо помнить постоянно о том, что мы здесь до времени квантового скачка эволюции прохожие. И вот, вот это надо постоянно помнить. Если ваше отношение к какой-либо вещи четко еще не определилось, ну, много вещей материального мира, да? то мать э, сказала замечательно, проведите в уме мысленный эксперимент. Не выбрасывайте эту вещь, не кромсайте ее, не ломайте, вот, а о, попробуйте вот такой эксперимент провести. Мысленно лишить себя этой вещи. Лишите мысленно. Вот ее у вас нет. Если вы при этом испытываете чувство там, горечи, чувство потери, чувство какой-то вот, неудовлетворенности или дискомфорта, то привязанность у вас еще сохранена к вещам материальным. Вот подумайте, как любимая у вас вещь. Вот вы ее каким-то образом ну, попытаетесь представить, что она исчезла. Вот нет ее. Нет и все. Любимая чашка, любимая книжка, ну там что еще? Любимый телевизор, любимый гимнтофон, я не знаю, любимая машина. Попытайтесь себе представить, что ее нет. Что быть по этому поводу Вот осознание, да, осознав этот факт, просто его констатировать. опять-таки не надо по этому поводу трагедии развивать, что вы еще, то сказать, ну, допустим, жалеете или способны это оплакивать потерю. Ну просто осознайте факт, не надо с этим бороться. Бороться с этим невозможно. Пытаются люди избавиться от всего, допустим, максимально. Это противоположность тому, что накопительство, противоположность, да. Вот то разбрасывать вещи, куда-то себя лишать всех вещей. Это та же самая пружина, которая сжимается лишь в одном направлении, то в другом она непременно будет разжиматься и внутренне влиять на ваше состояние. То есть крайности никакие здесь не должны быть. Вот. Никакой борьбы быть не должно. Стать на путь отречения отвечает, значит, заведомо бречь себя на неудачу. Многие это делают, но пытается так сказать, обходиться минимум, но незрелое сознание, если с этого начинать, то начинать с этого бесполезно. Постепенно с ростом сознания, с пониманием вот внутренним это просто отпадает, отпадает и это от привязывает. Требуется время, а сразу ничего не получается. Так что, как сразу будете, если менять режим питания, то тоже вас ничего не получится. Будете испытывать дискомфортные явления и прочее, прочее, прочее. Можно сгоряча лишить себя всего, но это будет лишь насилием над неукрощённой натурой. Вот если натура вашей истины не украшена, то вы можете наделать много глупостей. Вот. Но этого делать не стоит. Вот я всегда вот этот пример привожу. Ну, многие, наверное, слышали о Георгии Гуджиеве, человеке, который в начале прошлого века организовал в России школу, где преподавались на те времена оригинальные методы пробуждение сознания. Вот одним из учеников в этой школы был Успенский, Петр Успенский, который донес до нас, в общем-то, вообще многие его методы, способы и цели и идеи работы. Так вот, он рассказал следующую историю, которая имеет отношение к вот нашему сегодняшнему разговору. Я всегда ее привожу, она очень такая красочная. Гуджи постоянно внушал ученикам своим что они не должны что они должны во всех ситуациях занять ровность сознания то о чем мы с вами тоже говорим да? теоретически вроде бы говорит успенский я это усвоил, но на практике все казалось иначе и вот летом как-то группа гуджиева выезжала на кавказ для занятий на природе и успенский ехал в одном купе с коджиевым они находились в одном купе вот. Поезд только что выехал из Москвы, набрал полный ход, и окна в купе такие большие, раньше были открывающиеся, окно было открыто. И вот Гуджиев, когда поезд набрал полный ход, берет чемодан Успенского и вот скидывает его в окно. А в чемодане были все его вещи, которые он взял на месяц, там бумаги, какие-то записи. но ну, то есть то, что для него было ценно. Ну, на месяц обычно человек, который работает, вот ну, как бы в направлении собственного развития берет то, что вот ему необходимо, вот самые необходимые вещи, это вот то, что остальное он дома оставил, а вот это самое необходимое взял с вот. собой. Но тот Успенский говорит, я готов был убить, вот же его просто взять, его убить, задушить, там не знаю, что делать А тот говорит, сидит, смеется, курит, говорит, ну я же вас учила, что ты горячишь, ну мы купим тебе там, что тебе там надо, там носки, там эти записные книжки, книги, да то это все, ерунда, купим, будь спокой. Но он где-то говорит, что поезд километров 80, наверное, проехал. Я немножко говорит, успокоился. капельку успокоился. Но все равно, ну как что такое успокоиться? Внешне успокоился, внутри-то все клокочет, да. И тогда гуджиев где-то с верхней полки или под нижней полки достает чемодан такой же, говорит. Говорит, ну, вот что ты говорит, помойся? вот говорит, твой чемодан. Я говорит, другой выкинул, купил, вот так тебя проверить. Такой же чемодан, вот сделай. И, вот. и тогда, говорит, я понял, что такое эксперименты, которые Гурджиев ставил на <как> Он не поверил своим глазам, а действительно был его чемодан. А Гурджиев улыбнулся и сказал, говорит, вот видишь, как слабак то еще. А вы все думаете, вот вы уже что-то достигли, говорит, ничего вы не достигли. И тогда он повторно, сказал Успенский, безумно на него разъерился, потому что кто-то обличил его вот еще вот в этом факте, что он ничего и не достиг. Вот такие вот жизненные ситуации. Ну, в плане лишения собственности всех себя Диаген превзошел, да, это исторический такой персонаж, который жил в бочке, да, помните его, жил голый в бочке. Вот, но бочка там большая была, из под вина бочка как дачный домик они не то что все думают что он бочка как собака в куна режет там большие были винные бочки вот ну, ну, наверное как дачный домик действительно вот, времен хрущевских и жил он в этой бочке и миска у него была из которой он там пил ел и он еще есть не перестал и пить не перестал и вот он с этой миски пошел на водопой и тоже собака бежала за ним Собака его опередила, там побежала пить воду, а он споткнулся, миска у него покатилась, потом миску эту искал, хватал, собака уже бежит обратно, напившись, облизываясь языком. А тогда выбросил эту миску, последнюю собственность свою. Вот. И решил все руками делать. И пить, и есть. Вот. Он лишился полностью собственности материальной. Вот. вот еще пример как бы свежий практики жизни вот я его рассказывал может кто-то слышал что моего родственника тесте моего сына у художника был очень хороший мастерская на пушкинской улице на верхнем этаже старинного дома мастерская художника большая они там жили с супругой вот. ну, просто это был их дом были все их вещи что самое ценное огромная библиотека редких книг он все деньги практически тратил на покупку редких книг вот. книги действительно замечательные я как их листал и думал что ну, смогу их тоже так сказать в свободное время как попользовать но случилось так, что вот в феврале позапрошлого года ночью возник пожар внизу вот в их домах, и все. Вот они выскочили вообще в одном белье зимою и все сгорело. Вообще все сгорело. Все, до отла сгорел, ничего у них не осталось. Ни документов, ни денег, ни картин, ни этих книг. Вот. книги Целое состояние, честно было. Вот. И вот Виктор Николаевич, сам хозяин, он, в общем-то, три дня попил водки. Потом, говорит, помянули, похоронили, хватит. И начал новую жизнь. Сейчас он опять покупает редкие книги, интересные книги, вот некоторые дубликаты. Но спокойно как бы пережил вот расставание с прошлым. Спокойно пережил расставание с прошлым. Вот это для меня пример фантастический. А супруга его тоже нормально так вот видите. Вот. Творческий человек, он как был погружен в творческий процесс ему, в общем-то, Хоть он и покупал материальные вещи, но он не был к ним привязан. Вот замечательно. То есть, вот фантастический пример, который действительно ну, дает нам, возможность действительно понять, что результат вот внутренней работы лицо. О деньгах евробинда определяет деньги как видимый символ универсальной силы. Вот универсальная божественная сила, она ну, в разных планах сознания проявляет себя по-разному. Да? Так вот, на физическом, материальном плане, где идет обмен вещей, так это универсальная сила, которая действует и на витальном, и на физических планах сознания, как обменный какой-то эквивалент деньги. Да? Дал деньги, получил там продукт. Ну, в общем-то обменный эквивалент да? заработал что-то за труд получил на физическом плане вот обменную сумму. Так вот по своему происхождению и в истинном своем действии эта сила принадлежит божественного вот сила денег или вот э, сила материальных разного рода эквивалентов но подобно другим силам божественного она не спослана сюда на землю в невежестве низшие природа на физическом плане сознания может быть захвачена эго для собственных нужд или попасть под влияние э, вот, влады в тьмы который искажает ее в соответствии со своими целями то есть мы имеем место сказать, искажения вот, накопление там каким-то образом попытка влиять вот этими денежными средствами на сознание людей на их сказать, состояние поистине это одна из трех сил Власть, богатство и секс, что обуславливает наибольшей привлекательностью, обладает наибольшей привлекательностью для человеческого эго. Действительно, власть, деньги и секс. Вот как бы три мощные компоненты, которыми можно манипулировать. И человеческое сознание, в общем-то, очень подвержено воздействию вот этих вот трех сил на физическом плане сознания. В большинстве случаев с этими силами неверно обращается. Если с каждой из этих сил верно обращаться то все будет в порядке но если обращаться с этими силам неверно с властью с сексом и с деньгами то эти силы в общем-то оказывают извращенное влияние на человечество в целом и на конкретных личностей. На это понятно да если все было бы на своих местах если бы не было извращенного понимания и деформации вот в этих трех действительно мощных силах которые ну, в человечестве имеет место быть, то было бы, наверное, все в порядке. Но в силу неведения в силу нашей внешней эгоистической природы, вот эти как бы универсальные компоненты, они ну, нарушаются. Вот. И обычно, да, в большинстве случаев с этими силами неведно обращаются, ими злоупотребляют те, кто имеет с ними дело. Те, кто стремится к богатству или обладает им, смотрите, замечательно сказал, гораздо чаще его рабы, чем владельцы. Те, кто стремится к богатству или обладает, им это рабы этого богатства, а не владельцы. То есть они полностью находятся в рабстве того, что они накопили и пытаются чем-то вот манипулировать. Это действительно мы видим. Смотрите, жить за каким-то забором, жить какой-то они боятся, вообще какой-то ужас. да Вот как люди живут, потом собирается компания скорпионов, таких вот, друг друга жалящих, и там играют во что-то непотребны, ненавидят друг друга, заведуют друг другу Вообще жизнь ужасна. Вот так посмотришь. А властный человек, он тоже от всех боится, потому что он же нарушает все нормы общежития. Ему стыдно смотреть в глаза людей. Вообще он не может нигде появиться. Это у нас, когда мы учились в институте, такой интересный пример, вот один наш сокурсник, он женился на внучке Косыгина был Осей Николаевич Косыгин, ну, карьерист такой парень, у него папа тоже там, генерал органов соответствующих. И вот он как-то нам это самое описывал потом, его на машине там возили до дома, как-то все, ну, там подполагалось. вот он нам описывал, как он замечательно живет, вот что он, в общем-то, ему каждое утро норские рубашку подают, запечатанные в пакет он вечером все это выбрасывает, ну, так, рассказывает. Потом как-то выпили мы... И он нас пригласил в гости. Говорит, поедемте домой, сейчас я это самое там. вот. Ну, мы прошли там сейчас какую-то охрану в доме на Кутузовском. Входим туда, в квартиру. Да, он там что-то сказал. Открывает дверь его жена, внучка Алексея Николаевича Косыгина. Ну, неприметная такая девочка, понятно. И вот такой огромный шлепок ему по моде, вот так вот, со всего размаха. Ему, он чуть не упал даже вот и перед нами дверь бух вот, вот жизнь у него интересная. он хотел только нам что-то показать но ему просто вот, перед входом жена такое плюху отвесила ну, в общем вот такой момент это из жизни тех людей которые имеют власть там деньги или еще что все скучно жить честно говоря вот если желать что-то кому-то вот иногда Говорят о пожелании здоровья там счастье, чего-то вот какие-то глупые пожелания, да, вот дают, ну, стандартные пожелания, счастье, здоровья Вот единственное, что я могу пожелать э -э, и считаю, что это наверное, нормально, интересной жизни человеку. Тогда все остальное это, ну, как бы жизнь должна быть интересная. Вот если жизнь будет неинтересна, можно желать здоровья, можно иметь все по отдельности, но жизнь-то неинтересный конец. Ты труп. Вот интересная жизнь, то ты делал не в возрасте, не в здоровье, а просто ты живешь, живешь. Главное, тогда жизнь интересна. Вот, вот это наверное, самое главное. Так что проще расставайтесь с деньгами, не занимайтесь их коллекционированием, но это не значит, что их надо как-то расточать, сорить, витально направо и налево. Деньги как материальный символ это универсальный знак, символ универсальной силы, должны направляться в нужное росло. То есть они должны работать. Вот о предназначении денег замечательно мать сказала. Она говорит, предназначение денег в том, чтобы приумножать благосостояние, материальное процветание того или иного сообщества людей, страны, а в высшем смысле всей земли. Деньги – это средства, сила, энергия, а отнюдь не цель как таковая. И как любая сила, сила денег возрастает и приумножается, когда они... Она движется, когда она циркулирует, когда она находится в обороте, вообще не используется в деле, а не когда она накапливается и хранится без дела, без движения. Это вызывает застой и омертвение. То есть это вот динамичная сила, которая должна ну, радовать и нас или каким-то образом... Ну приносить дивиденды не в смысле корыстные, а вот в смысле интересная жизнь. Что жизнь должна быть действительно интересной. Для этого естественно требуется какая-то материальная сила. Намеренно себя лишать что-то, оставаться голым, там сидеть, вот не стричься, не бричься, там не мыться, это глупость, наверное, да? Я это понимать. Вот как-то Шевробинда ваш вами спросили, почему мать одевает там красивой одежды, там, почему там, там сменили мебель. Э, вот. Если раньше говорит, было так, вот что выходили там в том, что э, было не особо притязательно, а теперь вроде бы вы э, имея деньги, стали так Ну, если есть возможность как бы, ходить нормально, почему бы не быть нормально одета? Ну, почему бы не быть нормально одето? Почему на мед вот ходить в каких э, рваных ботинках или рваных? самой балахуне действительно есть нормальные вещи нормальные обычные вещи если есть возможность то ради бога естественно не завидовать кому-то у кого то что то есть там жить надо по возможности посредством тоже понятно наверное. а когда вы будете жить правильно и будет сказать главное у вас в приоритете то это все приложится то есть ничего лишнего у вас не будет и все что будет необходимо оно у вас всегда будет, всегда будет вот это тоже такой интересный момент как бы формирование вашего материального мира когда вы в конце концов потеряете или обретете ровность по отношению к вещам материальным вам придет вот все то что может вам прийти и не повредит вам и не повредит кого не будете привязаны к этому В нашей повседневной жизни мы привыкли автоматически по сути вмешиваться умом во все и вся своими суждениями. Мы уже говорили. Но суждение, когда мы говорим о людях, о их поступках, а еще мы очень часто, практически всегда, в разговорах или уме все оцениваем, вот так двойственно оценим. Говорим, нравится, мне нравится, хорошо или плохо, вот постоянно идет вот такой, так сказать, такой внутренний диалог по отношению к окружающему миру, такая своеобразная двойственность. Вот. Так вот, эта двойственность способна внести путаницу в истинное положение вещей в этом мире. Поэтому на мир на окружающий надо смотреть ровно, просто ровно. Не пытайтесь судить ни о людях, ни о вещах, ни о том, что, так сказать, встречается вам, опять-таки, в повседневном окружении. Я уже вам говорил и, наверное, практикуйте, правильно делать, если действительно делаете. Умейте видеть мир таким, каков он есть, не пытаясь никоим образом его осуждать, не пытаясь никоим образом комментировать все происходящее вокруг. Для этого сейчас есть замечательные средства если вы еще в состоянии этим средством пользоваться, это смотреть телевизор, новости. Вот смотрите абсолютно ровно. Вот то, что там вам агрессивно преподносит и навязывает, и заставляет вас буквально вот внедряться в это, чтобы вы прочувствовали это буквально каждой своей вот клеточкой. Вот. Если вы еще в состоянии его смотреть, то можете это использовать, просмотр этих передач, для установления ровности в своем сознании. Я уже говорил, что одна женщина мне сказала, белоруссии что она сейчас уже смотрит нормально вот, телевизор новостные передачи и вообще все там смотрит если смотрит то только ее раздражает, что? Реклама. Реклама же. Я говорю, значит, у вас еще недоработки. Значит, смотрите только рекламу теперь. Остальное не смотрите, а рекламу смотрите. Если рекламу вас перестанет раздражать, но ну, вы будете понимать там, о чем идет речь, только не пытаться там говорить, вот они, вот если ровность у вас вот э, телевизионная установится, то вот, медитативные средства можете использовать телевизор для оставления ровности сознания. Если из дома особо не выходит. А так вот, если из дома выйдешь, то есть да, поле для медитативного отношения, к метро проехать, еще где-то пройти, магазин на рынок сходить. Вот это надо тоже использовать успешно в работе, вот понимать. А здесь опять бдительность требуется. Без бдительности ничего не будет. То есть мы, если механически будем откликаться на все то, что мы видим, слышим, обоняем, осязаем, то погибнем. А если будем видеть и ловить мгновенно на входе попытку там что-то осудить каким-то образом к чему-то отнести и стоит будет замечательно то есть видите как интересно то есть вся жизнь наша сплошная медитация сплошное стяжение духа святого если мы правильно к этой проблеме подходим любой наш шаг любая ситуация может и должна быть использована в медитативных целях Очень важный аспект сознательной дисциплины, очень важный аспект сознательной дисциплины, который поначалу не всегда вызывает у слушателей полное понимание. Такое полное действительно понимание. Это отношение к выполняемой работе любого рода. Как относиться к работе, которую мы выполняем. Работа, за которую мы получаем деньги, либо это работа по дому, мытье, посуды, стирка, готовка. Работа в помощь кому-то, или работа как средство отдыха тоже иногда бывает. Надо что-то копать, там прибить. Вот как относиться к этой работе, к любой работе. Потому что любая работа должна нами выполняться без привязанности, без заинтересованности в результатах. Я не говорю без заинтересованности в самой работе, а в результатах ее мы посмотрим с вами почему да без каких-либо беспокойств без оглядки на то как эту работу вас примут окружающие похвалят вас или оплачь вас будут ругать по этому поводу да то есть э, выполнять работу без привязанности добросовестно максимально добросовестно вот все что от вас требуется если вы максимально добросовестно выполняете любую работу туда все в порядке если вы будете если вы будете вот. Ну, работу как бы делить, там на приятную, неприятную, интересную, неинтересную, то есть у вас появится двойственность суждений, нужно это или не нужно, ум опять начнет работать совершенно в лишних категориях. Да? Если вы будете беспокоиться за результат, беспокоиться, вот как вот, вы будете туда не в самом процессе выполнения работы, а вы будете думать о результате. Если вы думаете о результате, это вы думаете о завтрашнем дне. А завтрашний день это всегда сегодняшний момент. Да? Так вот, лучше пребывать в сегодняшнем моменте, добросовестно выполнять работу, тогда будет и результат. А мы как-то привыкли вот, пугаться результат, либо его предвосхищать, либо там считать деньги, которые мы получим за эту работу. То есть очень у нас такое отношение к любой работе, всегда заинтересованное, всегда такое эгоистическое отношение. А если мы будем ее просто, без привязанности выполнять, это вообще будет замечательно. Это медитация, ну, которая. Лучше не придумаешь. Вот. Тогда все будет интересно. Значит, в обыденном существовании считается, что, вполне естественно, считается, что человек должен непременно быть заинтересован в результатах работы. Ну, как же так, если я не заинтересован в результатах работы? Да? И еще, опять как я уже говорил, работа делится на любимую, нелюбимую, необходимую и бесполезную, и полезную, и приятную и неприятную, на интересную, столько столько можно поделить этих самых форм нашей деятельности. Ну, каждый в меру сказать, своего понимания. Бывает абсолютно бессмысленная работа. Ты понимаешь, что она абсолютно бессмысленная. Ну, просто понимаешь. Ну, ты ее выполняешь медитативно. То есть, используйте любой труд для медитативной работы. Вот любой труд, который вам порочит. Вот жена там попросит, муж попросит, кто-то попросит. Вот, ну, видишь, что работа бесполезная, но делай эту работу. Это так сказать, вот, то самое время, когда вы способны, пребывая в реальном моменте, здесь и сейчас, в общем-то, действительно трудиться на благо собственного роста, внутреннего роста.